Сегодня я вам расскажу о канале Слакирюга Бум. Вот. Он хорошо играет. Переодевается. То есть она она основное. Сейчас у него выходят прямые трансляции, как он играет в Майнкрафт. То есть проходит Майнкрафт. Вот. дерется вот в Бэтвардс играет. Вот. сейчас вот он пацан реально старается все заходите и смотрите его ролики и поддерживайте как я ставьте лайки подписывайтесь на его канал всем удачи и всем пока